Так, ребята, я ребята, я в лесу. Сегодня я... Сегодня пятница, уже ночь. Я пришел в лес. У нас вот такая стоянка есть. И что я вижу? Сначала немножко испугался. Тут все раскидано. Смотрите, зажигалка, нож. Все-все-все. Вот отсюда вот вытащено. Я посмотрел на костер. Я думал, что здесь кто-то картошку пек. Но позже я пригляделся и казалось, что это луковица после Фу. после ухи. Но здесь я еще кидал кости. Кости следы исчезли. Смотрите, здесь не передаст камера. Здесь следы. Вот этот утеплитель, здесь такие следы. Скорее всего, лишние. Кто-то здесь царапал. Так, я уже там палатку поставил. И вот самое интересное стаканчик в дырочку кто-то кусал зачем-то вытащил чугунок кастрюльку и полностью разорвал полностью просто пенку на которой я сегодня планировал спать блин у меня конечно матрас есть я надеюсь он не сдуется заклеил но для меня будет конечно это бедствие если а я вот возьму ту пенку которую тоже укусили так вот здесь что-то вытащили вот такая вот такой животный приходил не знаю ну не видать точно бы порвал бы так порвал вот так бывает сначала реально испугался мне даже тут одному страшно если я выложу это видео, значит, я остался живой. Это воду мы в этот раз наливали. Вон там сковородка. Видно, не видно, вот она. Она лежала вот примерно здесь, вот на этом, на этой ветке. Даже не на ветке, он там, где шампура. Я вытащили сюда, вот. Всё нереально. Стрельную скажем, сигнал охотника чтобы никто не приходил. Но животное, судя по всему, мелкое. Это даже не раз самах. Вот смотрите, следы какие. Следы зубов. Вот он. Кусала. Или собака какая-то. Я тебя подумал, может медвежонок. Да навряд ли. Вот самое страшное, это если будет медвежонок. Медвежонок нам здесь не нужен. Ну, посмотрим На зубы Да Зубы-то не очень большие Вот она грызла, грызла, Даже не могла прокусить Вот это вот погрызла оно Кто это интересный? Лес не лиса? кто медвежонок Прокусил бы явно Большой костер для дыма от комаров. Отдохну и буду спать там солнце на том берегу, кстати. Сейчас уже первый час, солнце еще светит. Прямо чуть Полярный Прям день точнее, У нас заканчивается 22 июля. Будем первый заказ встречать. А пока еще полярный день. В самом-самом самом закате. К сожалению. Вот поэтому, чтобы не встретиться с росомахой. Палатки лицом к лицу, я обливаю палатку вокруг уксусом в палатку по периметру и плюс делаю выстрел из сигнала охотника, чтобы она ко мне не прибежала неожиданно там днем когда солнце будет покажу следы просамок не знаю мне кажется может лисица был маленькая росомашка не знаю. жалко что не было потолок чтобы ее поставить и все и узнали бы уже точно, кто здесь громит. Сейчас чай попью и спать. Вторая ночь уже заключительная, к сожалению. Завтра уже домой, Второй половин дня пойду. Быстро, если время летит в лесу. Кстати, что ни одной рыбки не поймал в этот раз. Ну ладно, к сожалению, может завтра на утреннюю рыбалку. И недалеко.